На Олимпиаде в Лондоне я такого не видел. Вот представь себе, два километра у нас, да? Ну да. И у нас делается трибуны с одной стороны, с на больших стороны. соревнованиях да. с другой какие-то трибуны. Там насколько это тысяч человек? И всегда вот чемпионаты мира, да, заполняются ну, трибуны, полностью, заполняются. Да. В Антлии заполнен был полностью два километра. Ух ты. Причем это не просто люди приходили смотреть, это все равно платное было. То есть вот ты пришла только на старт, на травке там с детьми, ты все равно заплатила 100 с чем-то фунтов, там хорошие цены были. Так, э, теннис отбрасываем, где-то футбол на уровне нет, еще, еще, еще, еще один пример, вот для, все, для всех, да. аэропорт, что там у нас, хитроу, да. гуляем, тут объявление по радио господа. В аэропорту, у нас в аэропорту находится сэр Стив Редгрейв. Вау. Народ встает а это и аплодирует. звезда, вот, конечно. Не никогда не скажут, что у нас в аэропорту находится премьер-министр. Согласна. Нет. А вот то, что Редгрейв находится, он, он, он, на он национальный, вообще, национальный герой, идол, национальный, герой. Да, да. Согласна. Уровень согласна гребли раз. у них очень М высокий. Поэтому могу сказать, что, опять-таки, продолжая, да, свое предположение, что вот все-таки родина гребли академическая, это все-таки Англия. Вот. И все страны, которые побратимы как бы, в данный момент, это Новая Зеландия, Австралия, Канада, Америка, то есть это выходцы все-таки да. из Британии, там mm -hmm. коренные, да, поселенцы, yeah. да. а вот они все-таки продолжая традиции, стали развивать, и это уже даже не только там как бы интересный и здоровый такой замечательный вид спорта, но еще и какой-то может быть все-таки патриотический интерес в этом есть, как бы продолжение вот тех тех начинаний Ск которые были в британии скорее не патриотически у них очень вот эта традиционность или разные, традиционность традиции. пусть не патриотизм да, вот, да традиционность, традиционность вот, то есть, ну, традиции опять же туда же коммуневеллз южная африка их туда и также были. там же есть все-таки потребля а да, в да. курс всех колледжей там входит академическая требование мы возвращаемся к этим пяти странам которые очень, между прочим, по поводу гребли и всего остального сотрудничают между собой, да, и какие-то там, они, там да, судейские там, да. э, ради этих пяти, пяти англоязычных стран, конечно, это чувствуется очень сильно. Поэтому, да, Ну а традиции, дальше идем традиции. мы, практически. Ну, я мы имею в виду не Египет, а Украина. Немножко... Украина, я поняла, мы все-таки Украина, да. Ну, в этом году мы, конечно, да, мы достойно представились. Нет, так Украина постоянно и вот там вверху? Через год или через два у нас, да, есть чемпионы, ну, призеры, Украина медали. постоянно есть, вверху, есть. в первой Хоть половине. в одном классе, тоже... правда, это правда, это радует, это По гордится. Э, гордимся, скажем так, этим. Есть такое и на мире, и на Европах, и, и на Олимпийских играх все-таки. Пусть не каждые Олимпийские игры, но через одну у нас медальки есть. Это Момент правда. какой? Италия, Германия, Британия масок массовость, массовость сумасшедшая, огромное количество людей, USA, вот. А есть страны, Сербия, Хорватия, Эстония, которые Там, работают наши Тоже тренера. наши тренеры работают, и прекрасные результаты показывают высокие, до чемпионов, хорваты, чемпионы всего. Мира. Всего, да. Одна команда, Одна команда на страну, у них даже пятого порядка. парника нету на четверку да. в стране. Да. Сер, сербы, Это у них, о качестве работы. Сербы, тренера. у них вся э, гребля, количество всех гребцов, такое же, как у нас количество ставочников на Украине. Ну, да, начиная... И, Просто начиная. всех рельсов, вот, которые vais. движутся. Что... Малий, Очень мало. мало, мало. То Правда. есть тут тоже откуда массовость бельзоры. это хорошо, но это больше хорошо даже, может, не для результата, а для здоровья, для здоровья. страны. Викископ спортивный видео.